Может ли у девочки сформироваться низкая самооценка из-за низкой самооценки мам? Конечно, может. Скорее всего, так и будет. Потому что, к сожалению, родители могут дать только то, что у них есть. Если я к себе отношусь плохо, например, я излишне критичен, требователен, я виню себя, я себя обесцениваю, ну, я то же самое буду и транслировать в отношениях с людьми. Да, я могу какое-то время на воле постараться сказать такой, ну так, все, надо быть там, не знаю, достойным мужчиной, нужно вообще там, я прочитал в книжке поддерживать, заботиться о женщине. Ну этого хватит там на пару раз. Подсознание, оно все равно возьмет свое. Если внутри много боли, эта боль будет проявлена. Наша психика устроена таким образом, что для того, чтобы завершить непонятную ситуацию, мы будем пытаться воспроизводить. Похожие-похожие сценарии. Но чтобы исцелиться, чтобы выйти победителем из той ситуации, где мы, например, проиграли. Поэтому, если, например, вас мама оценивала негативно, вам будет хотеться найти мужчину, который вас оценивает негативно, и вы будете пытаться с ним построить отношения, доказать ему, что вы хорошая, вы классная, смотри, я могу это это. А потом вы разочаруетесь, потому что, как оказывается, он ничего не оценивает этот мужчина. Никакого как бы нету благодарности с его стороны. А мужчина здесь ни при чем. Ваша низкая самооценка, ваш прошлый опыт просто такого мужчину притянул. Я думаю, что вам всем знакома ситуация, дорогие дамы, потому что я сам через это проходил и вижу регулярно это вот у моих клиентов, учениц, что бывает такое, что вот знакомится какой-то вот такой хороший мужчина, дарит цветы, ухаживает, а вам кажется, что ну, как-то скучно, какой-то вот он такой хороший парень, но с ним неинтересно, с ним как-то страсти нет. Так это о чем говорит? Это говорит о том, что он не повторяет родительские модели поведения, и вам не хочется с ним завершать никаких сценариев, потому что ну, с ним сразу все будет нормально. Он повстречаетесь там полгода, он предложение сделает, будете жить вместе, детей воспитывать. Хочется с таким встречаться, вот доказать ему что-то, переубедить, переделать. Вообще, если у вас такая есть идея, вот, вот часто замечаю, вот сейчас вот он со мной начнет встречаться, я его вот переделываю. Вот вообще забудьте про это. Надо себя вначале поменять, чтобы сразу встречать мужчину, который готов быть достойным, а не переделывать как бы из запорожца делать БМВ. Вы никогда это не сделаете, все равно это будет запорожец. Есть такое понятие, как созависимые отношения. Вот в, в психологии, в психотерапии это часто разбирается.